Отечественный автопром, как и экономика в целом, переживает не самые лучшие времена, что связано по большей части со множественными ограничениями в отношении России. Татарстан покинул партнера США – Ford Motor Company. Персонал завода – более 1 тысячи человек – был отправлен в простой. Это, безусловно, сильный удар по партнерам, который отразился на татарстанских активах. Однако, где убывает, там и прибывает. На Восточном экономическом форуме гендиректор группы «Солерс» Николай Соболев заявил, что холдинг выводит на рынок собственный бренд. В Елабуге будут выпускать новые модели легких, коммерческих автомобилей под маркой «Сойерс». Рассматривается выпуск двух модификаций. Автомобили бескапотные и полукапотные компоновки полной массы от 2,5 до 4,5 тонны. Общий объем инвестиций в проект с учетом инвестиций «Сойерс Алабуга» инвестиций компании поставщиков составит более 5,5 миллиардов рублей. На минувшей неделе с руководством автомобильной компании «Сойерс» встретился ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Обсуждался вопрос эффективного сотрудничества в научной и образовательной сферах. Планируется выпускать легкие грузовики аналогичного класса под собственным брендом уже на собственных компонентах, то есть с высокой долей локализации. Анонсировано то, что уже пилотные проекты уже то есть, были реализованы, какие-то прототипы уже появились, и массовый выпуск планируется уже вот в этом году, уже чуть ли не с первого квартала. КАМАЗ визитная карточка Татарстана, а значит, удержать его лидерство на рынке грузовиков просто необходимо. Публично акционерное общество КАМАЗ за январь-ноябрь 2022 года произвело 40 943 автомобиля, что на 8,5% меньше 2021 года. Самый большой спад производства пришелся на июнь-июль, однако уже в августе автогигант произвел на 88,4% грузовиков больше, чем в августе 2021 года. Несмотря на падение продаж, КАМАЗ все же сохраняет лидерство на рынке грузовиков с большим отрывом от конкурентов. Он остается самой популярной маркой грузовиков в России, объем парка которого составляет 701 420 автомобилей. Второе место занимает ГАЗ, а третье – масса КАМАЗ, так же, как и весь, опять же, весь автопром, вообще все экономика вот санкции, безусловно, почувствовал, они по нему ударили, и это негативно сказалось на производство КАМАЗа. Негативно, но не критично. Производство в 2022 году сократилось на 8,5% относительно 2021 года. Но здесь гораздо более э, серьезная опасность, неприятность заключается в том, что э, объемы продаж упали сильнее. Относительно 2021 -го года, в 2022 году объем продаж упали на 15%. А, а что это говорит? Это говорит о том, что часть произведенной продукции, она остается на складах, она не реализуется. Событием на рынке автопрома Татарстана стало анонсирование запуска производства электромобиля «Атом», в который инвестировал гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин. Прототипы «Атома» должны появиться в первом квартале 2023 года. Серийное производство намечено на последний квартал 2024 года. К 2030 году компания рассчитывает выйти на объем 472 тысячи автомобилей, две трети из которых будут идти на экспорт. Надежды есть? Я думаю, что утонуть окончательно не дадут нашему автопрому. Все-таки это... Из стратегических ключевых отраслей и для Татарстана, и для России в целом. Вот, безусловно, наше правительство, в частности, будет также прилагать усилия, то да, есть и поиски партнеров, каких-то путей, может быть, рынков сбыта тоже. Отметим, что в 2022 году в Татарстан ввезли 2055 поддержанных иномарок, что в 15 раз больше показателя с 2021 года. Такой рост в таможне связывает с подорожанием машин в России на фоне введения антироссийских санкций. Утилизационный сбор за ввоз поддержанных автомобилей вырос в полтора раза. Карина Саяхова, Универньюз.